Здравствуйте, коллеги. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно. От 1 до 5. Угу. Спасибо большое. Итак, я вам сейчас расскажу про типы презентаций. Обычно презентацию рассматривают как по двум признакам. Это по функциональному использованию и по направленности на определенную аудитории. И мы сейчас с вами кратко рассмотрим эти два, эти два признака. По функциональному использованию мы делим презентации на деловые и учебные. Деловые, в свою очередь, можно разделить на официальную, официальную, эмоциональную и информационный ролик. Официальные презентации – это различного рода отчеты, доклады и тому подобное, когда вы а, делаете доклад перед вышестоящим начальством. Здесь необходим строгий дизайн, выдержанность, единый шаблон, оформления для всех слайдов. Возможные анимационные эффекты строго дозированы. Развлекательный элемент сведен к минимуму. Официальная эмоциональная презентация – это когда вы делаете какой-то отчет, но уже не перед начальством, а перед своими коллегами, единомышленниками. Здесь уже более вольный стиль оформления презентации – с одной стороны, это все также остается официальным документом, но с другой стороны, здесь не только допустим, но даже приветствуется эмоциональный настрой. Информационный ролик – это уже несколько другая презентация. В каких случаях его следует использовать? Если, например, у вас в школе проводится день открытых дверей, и вы, или вы принимаете участие в какой-либо выставке, Тогда вы можете использовать компьютер с установленным на нем информационным роликом презентации. Тут требования немного иные, чем до этого. Ролик должен крутиться самостоятельно и независимо от вас, причем автоматически возвращаться на начало. Весь э, показ происходит в автоматическом режиме. Ваша задача – привлечь внимание посетителей выставки, которые проходят мимо вашего стенда. Следовательно, в вашей презентации должны быть достаточно крупные тексты информационного характера, а также наглядные материалы, которые рассчитаны на быстрое восприятие. Очень хорошо, если такой ролик сопровождается дикторским поясняющим текстом, звучащим из колонок. Но в процессе нашего обучения мы чаще всего используем учебную презентацию. Учебная, под учебной презентацией следует понимать электронный продукт, специально разработанный для использования в целях обучения, независимо от учебного предмета. Исходя из задач, которые выполняются на уроке, мы можем разделить учебную презентацию на несколько видов. Это обучающая, лекторская, познавательная и прикладная. Прикладная. Какие функции они выполняют на слайде, написано. Если вы скачаете, потом можете внимательно еще раз прочитать. Акцентировать мы на этом не будем. И э, следующий признак, по которому мы... Можем разделить презентация это по направленности на определенную аудиторию. Здесь можно выделить для работы с аудиторией с проецированием на большой экран. Это когда вы планируете провести урок, семинар или доклад в режиме диалога с аудиторией, то есть становятся допустимыми различные анимации, выезжающие картинки, вращающиеся фотографии, объекта навигации, разветвление презентации, в зависимости от того, Какие ответы дают слушатели, как они реагируют на ваши вопросы и суждения? В такой презентации может не быть единого для всех слайдов шаблона оформления. А второй вид в этом признаке – это для самостоятельной работы за персональным компьютером. Если презентация предназначена для самостоятельной проработки, ее интерфейс, навигация по слайдам, возможности разветвления должны быть очень хорошо продуманы. Материал должен быть изложен исчерпывающе подробно, потому что у зрителя нет возможности переспросить докладчика. Такая презентация фактически является электронным учебным материалом, при этом она создается именно как электронный материал в расчете на его чтение с экрана, и поэтому не является простым переложением печатного документа в электронный вид. В некотором смысле такая презентация стоит на другом полисе, чем официальная презентация, как по требованию к составу и нацеленности текста, так и по требованиям к включению инвестиционных эффектов, а также к строгости и единообразию оформления. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Ирина Андреевна.